Решил записать видео на тему обвинения в сетевом маркетинге. Вот часто сталкиваюсь с этими проблемами. Ну и партнеры сталкиваются. Все, кто смотрит, тот поймет меня. Когда вы подписываете человека в первую линию свою, Собственно, как я раньше говорил, это в каком-то видео, там можете перелистать, посмотреть. Человек находится в таком позитивном, как говорится, шоке. Вау, круто, денег много, вау, там вообще капец, его человек, круто. А он не понимает, что нужно делать. У него перед глазами деньги. А мы... А мы это понимаем прекрасно. И что происходит дальше? А, вроде договорился, все сделки закрыл с этими людьми. После этого что происходит? Человек на следующий день, или там договорились, когда встреча, он начинает. Продукт дорогой. Это не мое. Извини, как мне там обратно это все откатить и так далее. Когда а, вы закрываете сделку, это я к партнерам обращаюсь. Всегда спрашивайте, у тебя жел желание есть вообще? Для чего ты это делаешь? Какие цели? Какая мотивация? Не обратно идти мотивации, а идти вперед. Ну, это сравнение я могу э, со штангой. Человек со штангой недавно с партнером, с одним общался, он не в бизнесе, он не работает. Возможно, включится обратно, не знаю. А... Он говорит, это надо долго времени тратить на это и так далее, короче. Я говорю, ну послушай, а... вот пример со штангой. А... Человек приходит в спортзал, берет штангу, он же сразу не может 100 килограмм поднять. Ну, хотя разные бывают люди. Вот. То есть он начинает с малых весов. С малых. И если цель поставила, он эту 100 килограмм поднимет рано или поздно. Потому что, во-первых, наращиваться сила, выносливость э -э, и опыт правильный подход, чтобы не порвать мышцы, там, что-то там навредить себе. Если ты сразу 100 килограмм, даже ты, если оторвешь ее, ты можешь себе, во-первых, порвать и сухожилия, и мышцы, и все, все, все, все. Но речь не об этом. Тут сравнение идет то же самое. Если ты новичок, ты зашел, у тебя есть определенная инструкция, которую нужно выполнить. Если Тебе нужно это сделать, значит делай. Тебе Тот человек, который тебя пригласил в этот бизнес, он тебе плохого не посоветует. Потому что сетевой бизнес это командный бизнес, командная работа идет. Он, э, ну, грубо говоря, это равносильно сидеть э, на, на одной ветке и пилить под собой. Как говорится, не пили суп, на котором сидишь. Вот то то же самое происходит, а вы начинаете искать э, вот ты мошенник, ты ты меня обманул там и т.д. и т.п. В чем обман был? Ни в чем обмана не было. Вам предлагают возможности. Если, если вы не можете это делать, так и говорите. Не пытайтесь не пытайтесь обвинить человека. Человек это все сам проходит. И проходил, и будет проходить. Кто, конечно, заинтересован в сетевом маркетинге. Если есть желание учиться, учись. Многие миллионеры, многие э, люди, бизнес-тренера, даже взять э, Роберта Киосаки, он начинал э, книги, даже там написано, биография его, он начинал, вообще он жил э, в, в вагончике, у него не было ни дома, ничего, вообще ничего не было. Он жил в вагончике, Сейчас о нем говорят, он легенда. Почему? Потому что он учился, он учился на своем опыте, но он сейчас передает этот опыт. А вы не хотите этот опыт перенять просто, взять как на вооружение. Сегодня маркетинг это целая наука. Если ее познать, если ее познать, вам цены не будет и вы будете богатым. Но это может потребоваться очень много времени, потому что опыт он приходит с годами. Я не говорю, что я эксперт в этом сильный, но есть результаты, результаты. И ни один человек мне не сказал, что, который понимает, что такое сетево, сетевая индустрия, что я обма обманщик и мошенник. У меня есть толковые люди в команде. Это я обращаюсь к новичкам и к партнерам, записывая это видео. Это призыв вам подумать. И, во-первых, когда вы заключаете сделку с кем-то, узнайте самое важное желание, без желания не тащите людей в бизнес. Потом вам это все выльется. Это негатив, это агрессия. К сожалению, это очень много в интернете негатива. Вот эти неудачники, они ну, по статистике 90 где-то 7% это все неудачники в интернете которые ничего не добились начинают, как говорят, хейтить, э, обвинять других в своих неудачах. Ну, которые люди преуспевают, которые зарабатывают, они проходят, как говорится, 7 кругов. Но они не ломаются, они дальше идут. У них есть цели, у них есть э, мотивация. Вот и все. И не надо тут обвинять кого-то. Я вот... Смотрите, вот я вот иду, да, вот вчера у нас был, э, было на улице вообще почти лето. Сегодня снег выпал. Вот у вас то же самое, но на этими наплывами идет в голове. Расставьте по полочкам все в своей, это, э, в сознании, в голове, чтобы было понимание, что вы делаете. Работайте со спонсором. Спонсор вам не враг. Знаете, есть такое э, в МЛМ понятие. Э, если ты не выстроил со спонсором отношения, то ты навряд ли преуспеешь. Почему? Потому что ты не выстроишь партнерские отношения со своей командой, организацией. У нас бизнес, это бизнес дублирования идет. Кто это понимает, э, ставьте пальцы вверх. Пишите комменты. По возможности всем буду отвечать. С вами был Юрий Худаченко. Всем пока.